Всем привет! Это я, Ник Петрович. Сегодня я исполню свою авторскую песню «Медотрогие». Ночь пришла, И чернилом перелески залила, Словно трассера пуля. Ночь звезда прочертила, И сижу я в окопе, Автомат обнимаю, Потому что пехота и тебя Вспоминаю, И сижу я в окопе, автомат обнимаю, Потому что пехота и тебя вспоминаю. Ту девчонку смешную, с голубыми глазами, Что, глядя с тоскою, Истекая слезами На промерзшем перроне. Ты меня провожала Где в солдатском вагоне На войну уезжал я. На промерзшем перроне Ты меня провожала Где в солдатском вагоне на войну уезжал я. Ты дождись, не до а тебе лишь грущу я, похоронку не трогай, Ведь с войны возвращусь я. Ну а если из дота, будь то пчелы из улья, Полетают до рвоты. Надоевшие пули. Что тут делать, солдату? Не подумай, что сдуру Без приказа комбата Я закрыл амбрасу. И душа полетела к родному порогу, Рассказав, что, как был, дорогой недоторжен.